Всем привет! 20 ноября 2020 года, пандемия, вторая волна коронавируса, масочный режим, комендантский час. В общем, как и у всех, мы проживаем сейчас с вами интересные времена. Вот мы в Батуми, вы в своих городах, видео будет про управление недвижимостью, потому что я этим занимаюсь и... А вот Василий Солодов как раз снял видео про заблуждение инвесторов и бизнесменов, связанных с недвижимостью. Вот, Тегнул меня и, конечно, тема э, мне знакомая очень. Э, хочу поднять несколько вопросов, что касается управления недвижимостью, что касается инвестиций ваших, э, про ваши ожидания, про результаты вот, и про это все время. Значит. Э, э, также вот видео, которое он снял, он рассказывал про ТОР, как там, значит, трое-трое парней из острова Крит, все иммигранты, значит, экспаты, да, можно так сказать, экспаты, инвестировали в некоторые виллы, там, в отельный бизнес и там в строительные компании, в агентство недвижимости. И вот им задавали вопросы на протяжении двух часов. И, конечно, это все перекликается. У меня у них, то есть все вопросы одинаковые, похожие, то есть люди хотят инвестировать деньги, думают, вот мы сегодня проинвестируем, купим недвижимость где-то там в Грузии там или на Крите, на Кипре, в Испании, вот, и будем получать оттуда доход. Вот, будем просто жить нам на доходе, как бы у нас там будет какой-то управляющий, в общем, кто этим будет заниматься. Вот, у всех, в принципе, как бы, ну, очень-очень многие, очень многие вопросы схожи, схожи просто. Только меняется вот вопрос в цифрах, да, то есть, соответственно, порог входа в Грузии, там, на Крите, конечно, разный. Там, в 5 раз меньше, здесь, там, больше. Вот, Под доходности, в принципе, наверное, то же самое. Ну, в общем, все перекликается. А, и... Очень э, такой вопрос, Вася поднял про управление. Э, значит, э, у нас принято так. Вот у нас здесь, в Грузии, принято так. Инвестор покупает квартиру, находит управляющего риэлтора, и все, и уезжает, а тут человек, значит, смотрит за этой квартирой, в общем, и там занимается сдачей. В нормальных цивилизациях странах, э, нормальные компании. Даже вот здесь мы берем, даже как здесь. Есть компания такая как Орби вот, Как управляющая компания Они строят объект Они берут за обслуживание 2 доллара за квадратный метр При этом предоставляют услуги ресепшена Охраны, видеонаблюдения, э, лифты, там, освещение, прилегающая территория Уборка территории, внешний вид, фасад и, конечно, сдача апартамента. За сдачу берут еще дополнительный процент. Но 2 доллара собственник платит, независимо от того, сдалась недвижимость или не сдалась на улице зима или лето. Были люди в этом году, хоть один клиент или не было, неважно, каждый месяц собственник платит 2 доллара за квадратный метр в нормальных больших комплексах, когда действительно есть, то есть управляющая компания, которая смотрит за всем домом, есть оплата, абонплата до да, ежемесячная область, которая также идет в компанию. И потом еще компания берет свой процент от сдачи в аренду. Апартамента. Мы, как частики, да, как маленькие-маленькие такие компании, как риелторы, тут управляющие компании. Я первый вообще, кто начал говорить, что это про управление недвижимостью здесь, в Батуме. Вот я это просто не досмотрел тогда и как бы чуть-чуть не понял. До конца. Вот сейчас, конечно, два года прошло, у нас уже был отель в управлении, и очень много номеров. То есть, это все мы через себя пропускаем. Конечно, уже есть опыт, есть результаты и однозначно меняется мнение. То есть мнение только у дураков у не меняется. Вот. Мнение меняется: как лучше работать, где выгонее, с кем выгоднее, как. Вот. И как в дальнейшем не допускать каких-то ошибок, которые мы, я уже, например, допустил. И при подборе недвижимости, и при сдаче ее в аренду, и при составлении разных договоров, и вообще при всем. То есть мы же, понимаете, ну, то есть, я, в общем. Но я, как управляющий, беру процент только за сдачу апартамента в аренду. Свой процент. Но не, Ну, Смотрите, вот, например, у меня есть апартаменты, есть квартиры которые люди купили или которые просто передали в управление. Вот они стоят, но я же за ними все равно смотрю, я же все равно туда прихожу, все равно проветриваю, смотрю, за, чтобы не было грибка, оплачиваю какие-то счета. Если что-то происходит по квартире, то есть я просто это устраняю, чтобы даже собственник, может быть, какие-то вещи не знал, там обои где-то отклеили, я пошел, подклеил там. То есть какие-то вещи такие минимальные сделал. Это все работа, это все труд, это все внимание. Плюс многие там всякие там, службы звонят, там, то интернет, то э, какие-то там охрана какая-то, нужно где-то в номер зайти, в квартиру, что-то то есть происходит. То есть какое-то внимание однозначно есть. Но квартира, например, сдавалась только, например, как в этом году, как большинство квартир там один раз летом она сдалась, но все время остальное за квартирой нужно смотреть. Получается, я это делаю бесплатно на протяжении всего длительного времени. И потом только когда я сдал, я беру свой процент какой-то там, 25% я беру. В, это, в эти проценты уже входит уборка, э, там, встреча клиента там. Э, Значит, контроль, поддержание апартамента всего. А если сумма там всего, там, ну я сдал там всего там на 10 долларов, там, например, я заработал всего 10 долларов, но целый год я должен смотреть за квартиры. Вы понимаете, в чем проблема? Вот в цивилизованных странах, в нормальных цивилизованных странах, люди оплачивают за квадратные метры ежемесячно управляющему своему. То есть сегодня я забрал как бы у Орби их работу, забрал себе, но я не забрал эту оплату, эти 2 доллара. Конечно, 2 доллара за квадратный метр это большая сумма, получается, однозначно. Например, ну, это будет очень большой платеж ежемесячно. Но я пересмотрю, какой-то платеж должен быть, возможно, там 20 центов в месяц за квадратный метр или 10 центов. Например, даже будет и даже 5 центов в месяц. Я буду знать, что я, например, 10 долларов буду получать за номер ежемесячно, за каждый номер, например, ежемесячно. Но при этом... Я знаю, что мне нужно его проветрить, я знаю, что я сейчас зашел в здание, мне есть там 15-20 номеров, которые мне нужно открыть, или дать задание сотруднику, чтобы он открыл их, он их просмотрел. Где-то, потому что сколько было раз, когда вот просто ходишь там номера, делаешь обход, раз номер затопило номер, затопило, ты идешь, начинаешь вопрос отрешать. Компания там, ну там кто-то затопил, да, там этажом выше, начинает его делать. На протяжении какого-то времени они его делают. Да, за свой счет они делают, но я же это решаю, за, за, бесплатно решаю. И получаю только свой процент маленький процент, а потом оказывается, потом летом, там в горячий сезон. А, а когда в этом году еще сезона не было, так вообще копейки получили. И получается, сегодня ситуация такая, когда есть э, неоплаченные счета как раз за сезон, да, то есть сезона остались, неоплаченные счета остались, что я могу сделать? Остались они, вот, компания не отказывается их платить, компания все выплатит, все будет нормально, все однозначно, со всеми все рассчитается, а это суммы небольшие, все нормально. Хорошо, что люди адекватные, нормальные, все все, все понимают, вот, но реально на следующий год будем пересматривать, Процент, который мы будем брать За квадратный метр Для того, чтобы каждый собственник знал Что есть компания Управляющая, которая смотрит за номером И которая предоставляет услуги проветривания, Уборки номера Просто посмотри, чтобы было все нормально, чтобы было безопасно все, чтобы двери, замки все открывались. Потому что каждый раз приходишь, там то отвертка, то какой-то ключ, то сантехника. Каждый раз нужно что-то ремонтировать, нужно что-то делать. Независимо от того, жили клиенты, ну, конечно, зависимо от того, сколько жили клиенты. Ну, после, после клиентов каждый раз просмотрел. Но время идет, идет износ апартамента, вы понимаете, износ. Раз вы решили инвестировать деньги в недвижимость, вы должны понимать, что... Ну, есть определенная, да, там доходность какая-то. Но опять же, вот в этом году, да, вот мы там рассчитывали на доходность отеля, когда мы зимой ничего не получали, только-только что-то делали, вкладывали, вкладывали, делали, делали, делали, ждали то лето, и мы в выхлопе еще минус получили. То есть это же, это же не работает, а человек проинвестировал, проинвестировал деньги, да, инвестор отеля, он же проинвестировал деньги, он тоже, э, он участвовал, ну, то есть у нас с ним отличное отношение, по сегодняшний день все, как и со многими собственниками, то есть это вопрос не в вас, все адекватные люди, в принципе мы работаем только с, с адекватными людьми, у нас в принципе все нормально с этим, но я к чему, что про доходность, да, когда инвестор инвестирует деньги, он-то хочет что-то получить назад. И вот он пытается, чтобы все работало вовремя, чтобы у него был нормальный управляющий, который за этим смотрит, реально что-то делает. А по факту моего процента мы и там и жили, и максимум времени там находились, и что-то делали, и людей брали, и все у нас идеально чистенько было, и все классно, все хорошо. Вот. И планы были на лето, то есть что-то сделать. Конечно, пандемия выбила, однозначно выбила. И вопрос -то даже сегодня не в пандемии вопрос, а вопрос в том, что как это действительно работает правильно. Вот даже если взять прошлый год, прошлый год, да, взять, зиму. То есть зимой мы работали, пандемии не было, но мы смотрели также за номерами, получается, бесплатно. То есть просто бесплатно мы за ними, собственники звонят, ну что там, как дела, пойди там, посмотри там, что там. Ну, конечно, ты идешь, смотришь, какой-то ветер сильно начинается, ливень. То есть, ну, смотришь, чтобы было вообще все в порядке. Какие-то есть квартиры в городе стоят, может быть там воры за, за, за этот, за, вскрыли дверь, да что-то вынесли. Каждый раз ты идешь там, смотришь за этой квартира, И это все делается бесплатно. И э, никто просто об этом не задумывается, что за это нужно платить деньги. Но теперь, э, вот как раз это время, вот этот год показал, что нужно все это учитывать, и это все считать, теперь я однозначно сделаю выводы для себя, и это мы будем закладывать в счета. И однозначно с собственниками буду, с вами буду разговаривать и подводить вас к тому, что нужно оплачивать какую-то минимальную сумму ежемесячно. Неважно, сдается квартира или не сдается. Как просто обонплата в месяц, но вы знаете, что у вас есть человек, который смотрит за вашей недвижимостью здесь. Вот, поэтому это что касается управления. Теперь, что касается ваших инвестиций, ваших ожиданий. То есть все риски, которые несут за собой вообще покупку недвижимости, это все ложится на вас, вы должны понимать, как потенциальный инвестор. Если вы планируете или уже купили недвижимость, вы должны понимать, что окупаемость зависит от многих факторов. Конечно, я как управляющий хочу... Как риелтор как агент до да, предложить вам максимально лучшие условия как для покупки и потом сделать максимально лучшую загрузку при возможности которая будет и сдавать ваш номер но все зависит от ситуации от сезонности плюс видите какая вот сейчас например пандемия сейчас никто не едет на отдых ну тем более в Грузию едут в основном только летом. То есть в Грузии это сезонный отдых, как раз именно летний отдых. Но нужно понимать, что здесь, когда было все открыто, конечно, люди переезжали сюда жить. То есть было максимально хорошее условие. Но вот мы здесь живем, мы довольны реально местом. Классное, хорошее место для жизни. Вот все здорово. Но сейчас, когда закрыто, то есть внутренний рынок он маленький. То есть вот это вот нужно понимать, что недвижимость в такие моменты будет проседать, особенно как сейчас просела по цене. За последние вот там, 9 месяцев недвижимость упала на 25-30% в цене от стоимости, от пиковой стоимости, я так считаю. Плюс аренда, цена на аренду очень опустилась летом, опять же потому что нету людей. Учитывайте еще тот факт, что, например, сейчас там на букинге вы можете найти там, 15 тысяч объявлений, например, говорю, а в следующем году их уже будет 35 тысяч, потому что новые дома достраиваются, новые квартиры, новые блоки строятся, и это все будет сдаваться в эксплуатацию как раз к сезону, и люди будут выходить на рынок с новыми предложениями. Уже с готовыми квартирами, с готовыми отелями. И это все будет конкуренция, и, соответственно, цена будет опускаться. То есть это все нужно учитывать, когда вы принимаете решение инвестировать деньги в недвижимость. Я не отговариваю вас от покупки недвижимости, потому что э, я в этом работаю, мне комфортно, мне это нравится. И я себя чувствую комфортно в недвижимости. и Я вижу в этом результаты, потенциал, то есть что можно с этим делать. Но э, это длинная игра, это не зашел и там за год у тебя оно там все ты заработал там это может быть 15 лет это это как покажет да то есть есть у нас есть такие варианты когда мы еще продавали там два года назад классные варианты сегодня не актуальны в цене то есть нужно подавать просто актуальную цену и время покупки где-то цена смотреть для чего то есть понять Конкретно, кто твой клиент будет, потенциальный клиент, с чего ты будешь зарабатывать. Многие покупают просто для того, чтобы перепродать. Сейчас идеальное время перепродать, купить дешевле, продать дороже. Цена упала на 30%. Время для перепродажи сейчас идеальное. Купил, подождал, там, как закончится пандемия. Может быть год, может быть два года. Но рано или поздно закончится. Все, цена вырастет однозначно. То есть продал дороже. Но нужно понимать, что мне очень нравится выражение, что не ты владеешь недвижимостью, а она тобой, в большинстве случаев. Вот наша задача всех сделать как раз, чтобы мы владели недвижимостью. И недвижимость в большинстве случаев как раз становится не активом, а пассивом. Когда вот вы инвестируете да, в недвижимость, вы платите там 2 доллара за, например, если в Орби, там 2 доллара за обслуживание, плюс... Такому управляющему, как мне Я вот буду сейчас делать новые условия Плюс еще ежемесячно какую-то оплату Плюс то, а еще неизвестно, сколько эта недвижимость Вам заработает То есть вы для себя решите, стоит ли вообще игра таких свеч То есть когда вы оплачиваете деньги Чтобы за ней смотрели И вы находитесь в другой стране и еще непонятно, сколько вы заработали, и что и как. То есть, это нужно понимать для себя, принимать такое решение. Если вы, конечно, решили переехать сюда жить, но это совсем другой разговор. То есть, недвижимость для жизни и для сдачи в аренду совершенно разные вообще разные, разные вещи. То есть, для недвижимость для жизни – это совершенно другие дома, это другая локация, другое, другие, другие моменты, вообще другие моменты. То есть, смотря для чего вам нужно. Если конкретно недвижимость для покупки для того, чтобы сдавать в аренду, вы должны, вы должны понимать, кто ей будет сдавать, как вы будете сдавать, готовы ли вы к тому, что у вас будут, возможно, какие-то дополнительные расходы или э, не, э, недополученная прибыль, вы будете ли к ней готовы. То есть это нужно все, все максимально учитывать, поэтому да, все, вот, вот что хотел сказать. А вообще в Грузии хорошо, в целом замечательно жить. И вот я был где-то больше месяца назад, ездил в Тбилиси, в Гадауре, ездил по делам, там смотрел несколько проектов, там что-то считали. И смотрел город, вообще Тбилиси, как насчет недвижимости, как насчет людей. Однозначно там больше людей, миллионник. И я встречался там с ребятами, с кем общаемся, партнеримся, по недвижимости, общались, там ездили клиентам плюс ездил в Гадаури, Гадаури еще пустой был, но стройка идет вообще полным ходом, вот, говорят, что зимой не будет никакого сезона, ну, не будет, да, не будет сезона в этом году тоже зимой, вот, в принципе, там не особо так сильно и надеются, вот, но что-то, что-то строят, но я смотрел, вообще, так, я так для себя думаю, мы там были три дня в Тбилиси, думаю, может быть, переехать в Тбилиси на зиму, все, потому что, ну, как бы, Батуми слабо, вот, а как бы все-таки недвижимость надо, может быть, и зимой поработать, вот, Но э, вот пожил там еще в хорошем районе остановился в классном комплексе, вообще здорово. Вот думаю, если жить, то только здесь вообще классный комплекс на Сабортало э, эстонский проект какой-то, вот не помню, как называется, но очень классно, мне очень понравился, вот. И, э, но Классный проект, все, там в городе, понятно, очень много кафешек, разных магазинов, есть чем, чем заняться. Ну вот утром пошел побегать, негде побегать. Там какие-то турники, какие-то брусья, вот там стоят за углом и все. То есть горы, подъемы, дороги, узкие тротуары. То есть место, где-то, конечно, есть там и парки большие, там и озера, в общем, но это не по всему городу, да, то есть вот так вот такой город пыльно, Приехали в Батуми, то, конечно, разница просто сумасшедшая. Как бы когда смотришь, думаешь, что тут свобода, действительно свобода, плюс сама политическая ситуация в Грузии сейчас немножко накалена. Ну, война рядом, во-первых, была, да, Армения, Азербайджан плюс, ну, это же все рядом, выборы были. Оппозиция недовольна, многие люди недовольны тем, как прошли выборы считают, что были фальсификации, поэтому проходят какие-то митинги в Тбилиси, там Руставели перекрыто, площадь Свободы много людей. В Батуми этого нету. в Батуме спокойно себе живешь, фрукты, овощи, мандаринки, хурма, поехал там, посрывал, ну классно, в этом плане классно. Спортом заниматься, набережное, море, свежий воздух, ну это, конечно, очень-очень круто, круто вообще, вот. Сейчас смотрю что-то онлайн, не знаю, то есть чем-то, чем-то занимаемся, чем-то, конечно, не сидим без дела, Наташа вообще там магазинчик открыла, одеждой занимается, но уже давно занимается, просто сейчас там немножко переформатировалась, так что вот кому интересно будет, обращайтесь в Батуми, хорошая одежда, Америка, Европа делает поставки сюда вот соскучили за своими родными уже хочется поехать и домой съездить к родным и всех увидеться вот но если уедем и потом не приедем потому что грузия не принимает назад пока границы закрыты но есть возможность делать документы и приезжать сюда по запросу по запросу кому нужно будет обращайтесь Подскажу, то есть, что можно делать, что можно придумать. Если кто-то решил переезжать сюда, жить в Батуме или там в Грузии, например, то есть возможность в принципе, сделать документы, вызвать на работу человека, и человек приедет сюда по контракту. То есть такая возможность есть. Нужно будет какое-то время. Вот. Ну а так, в принципе, все, все по-старому. Всем хорошего дня. До новых встреч, пока.